Ионную связь образуют наименее электроотрицательные элементы с наиболее электроотрицательными. Например, ионная связь образуется между натрием и хлором. Атом натрия отдает свой электрон атому хлора. Поскольку заряд ядра натрия сохраняется, а число электронов у него уменьшилось, атом натрия превращается в положительно заряженную частицу катион. У хлора заряд ядра тоже сохранился, а количество электронов увеличилось. Поэтому атом хлора превращается в отрицательно заряженную частицу, анион. То есть и атом натрия, и атом хлора превращаются в заряженные частицы, ионы. Причем заряд этих ионов противоположен. Противоположные заряды притягиваются, в результате чего и образуется ионная связь. Поскольку электрическое поле заряженных частиц направлено во все стороны, ионы притягиваются друг к другу с разных сторон, формируя упорядоченную структуру.